Впечатление о семинаре самое теплое, с чувством большой благодарности, потому что, как всегда, Андрей Викторович был максимально лаконичен. Подача материала очень структурированная. И помогло увидеть свою работу в новом аспекте, потому что, когда ты видишь свои ошибки, тебе становится немножко грустно. Когда разбираешь это все с коллегами и видишь, что мы ошибаемся, в принципе, все практически одинаково, что нам свойственно, мы понимаем, что мы можем двигаться вперед, опираясь на наш опыт. И вот Андрей Викторович как раз показал нам, как можно не пасовать перед ошибками, а наоборот, их решать. И что нерешаемых задач, в общем-то, в нашей жизни не бывает, но самое главное, чтобы эти решаемые задачи не оказались повторными да чтобы мы имели возможность опираясь на структуризацию знаний каких-то элементарных вещей которые на самом деле очень важны двигаться вперед а не спотыкаться об одну и ту же ступеньку вот огромное спасибо все очень было Здорово, понравилась и организация семинара, и теплая обстановка, доброжелательность вообще всего окружения было очень интересно. Спасибо.